Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Председатель Китайской Народной Республики посетит Кыргызстан с государственным визитом в июне. Об этом стало известно во время встречи Сорумбая Джеймбекова с Идзиньпинем 28 апреля.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 выставки вместе с главами государств и правительств. Кроме того, Сорумбай Джеймбеков провел ряд двусторонних встреч с государственными деятелями, руководителями компаний и научных кругов. В Бишкеке накануне прибыл министр обороны Китая Вейфенхэ. Как сообщили в генштабе вооруженных сил Кыргызстана, генерал приехал в преддверии совещания Совета министров обороны государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. С ним встретился начальник генштаба Рэмберди Душимби. В сторону обсудили вопросы обеспечения безопасности двух стран. По итогам встречи военные подписали протокол, в котором отражены перспективы военного и военно-технического партнерства оборонных ведомств. Сегодня Министерство обороны России передало вооруженным силам Кыргызстана два вертолета и девять боевых разведывательных дозорных машин. Военная техника передана в качестве безвозмездной военно-технической помощи. По данным Генштаба, оказание содействия вооруженным силам нашей страны и российской стороной предусмотрено положениями межгосударственного соглашения, регулирующего вопросы пребывания объединенной российской базы в республике. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в условиях горной местности и труднодоступности многих населенных пунктов, предоставленная вооруженная техника расширит возможности по выполнению транспортных и поисково-спасательных задач. Бронированные разведывательные и дозорные машины повысят способность и мобильность подразделений сухопутных войск. Безусловно, развитие дружественных механических отношений рассматривается как фактор региональной стабильности. Кыргызстан всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении безопасности, отметил Сергей Шойгу. Премьер-министр примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза. На заседании, которое пройдет в городе Ереван, главы правительств Республик Армении, Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации рассмотрят широкий спектр вопросов, касающихся расширения и углубления партнерства в рамках Евразийского экономического союза по таким направлениям, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, туризм, наука и инновации. По итогам заседания, Евразийского межправительственного совета ожидается подписание ряда документов.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 Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями заявлением обратился гражданин о принятии мер в отношении начальника отдела -Север Электро, который злоупотребляя своим служебным положением незаконно требует заявителя денежные средства в сумме 50 тысяч сомов за положительное решение в получении необходимых документов технического условия и вывода из сушилки многоквартирного дома трансформаторной подстанции во двор. Указанное заявление в ходе досудебного производства было за регистрировано в ЕРПП. В ходе досудебного производства сотрудниками ГСБ в целях установления истины по делу, а также фиксации факта незаконного получения вознаграждения, был проведен ряд мероприятий. Выяснилось, что на протяжении месяца начальникам отдела РЭС ОАО Север Электро несколькими траншами были получены незаконно требуемые денежные средства на общую сумму 50 тысяч сомов. Следует отметить, что каждая передача денежных средств со стороны заявителя контролировались сотрудниками ГСБ и сопровождалась видео- и фотофиксацией. После завершения процесса вывода из сушилки многоквартирного дома трансформаторной подстанции заключительным траншем при получении денежных средств в сумме 35 тысяч сомов начальник отдела РЭС УАО «Севиль Электа» задержан с поличным. В настоящее время ведется досудебное производство. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 67 миллионов 741 тысячи сомов. На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на единый депозитный счет со стороны ГСБ, составила 605 миллионов 956 тысяч сомов. В Бишкеке двое неизвестных избили кассира и ограбили магазин «Супер Арзан». По информации ГУВД столицы, мужчины ворвались в магазин в черных масках и камуфлированной форме. Злоумышленники угрожали кассиру и охраннику магазина неустановленным огнестрельным оружием и избили их. Грабители украли примерно 35 тысяч сом и скрылись. Начато досудебное производство, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых, отметили ГУВД. В Бишкекском городском суде рассматривается апелляционная жалоба адвокатов об изменении меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Судейская коллегия оставила всех обвиняемых под стражей. Доводы защиты суд счел недостаточными. Адвокаты намерены обжаловать решение в Верховном суде. Напомним, что в СИЗО ГКМБ содержатся бывшие премьер-министры Сапари Саков и Джанториоса депутат джугур Кукинеша, Осмомбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора. Саладин Авазов и Айбек Калиф. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления, должностным положением и коррупции. На 85-м году ушел из жизни народный артист Кыргызстана, обладатель награды имени Токтогула Сатулганова ордена Манас, медали Данг Сатубалды Долбаев. Прощание с артистом состоится завтра в 10.00 у здания Кыргызского драматического театра имени Абдумомунова. Сегодня Бишкек отмечает свой 141-й день рождения. В честь праздника вечером на центральной площади Аллато выступят российская певица Сагдиана и узбекская группа Яла, а также отечественные группы Инсан и Элес, Гульнус Атлганова, мирбека Табеков и Духовой оркестр. Кульминацией праздника будет шестиминутный фейерверк. Концертная программа начнется в 19.00. В связи с празднованием 16.00 перекроют отрезок проспекта Чуй от бульвара эркиндик до улицы Панфилова. В столице 6 мая по 6 июня будет отключена горячая вода. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Бишкек Казис Суракматов. Отключение производится по причине ежегодных профилактических работ и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления Бишкек-теплосетей, Бишкек-теплоэнерго к отопительному сезону. Дорогие горожане, мы приносим искренние извинения за предоставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проводимым Работа. Завершились конно-спортивные игры на Кубок мэра столицы, посвященный 141-летию Бишкека. В программе мероприятия были скачки в трех дисциплинах, а также состязания по кукбюрю между восьми командами из Бишкека и Чуйской области. На ярком спортивном мероприятии побывал и наш корреспондент Бекмамат Самбек Улу.